Приветствую всех, мы продолжаем работу с нашим инвентарем и в этом видео мы уже будем добавлять визуальную часть к нашим виджетам. Открываем наш UI Grid, виджет, который отвечает за нашу сетку инвентаря. Здесь добавляем функцию Refresh, которая, собственно, будет отвечать за обновление нашего инвентаря так здесь нам нужно будет сделать э, то что наш инвентарь должен будет при определенных условиях обновляться давайте перейдем в дизайнер canvas панель сделаем инвентарь э, grid canvas и сделаем ее переменной возьмем нашу инвентарь, сделаем Claire children, то есть мы удалим все, что в ней хранится. Дальше мы возьмем инвентарь компонент, и нам нужно будет получить информацию из инвентаря компонента о том, какие слоты заняты и, собственно, какие иконки нам показывать. Давайте возьмем get all items. Эта функция будет отвечать за все предметы, которые находятся в инвентаре. Давайте добавим выход к этой функции. Это у нас будет getItemObject, baseItemObject. Это будет у нас map map будет у нас первое значение это item object, второе значение это tile, то есть объект и сколько ячеек занимает этот объект. Ну то есть все логично. Давайте сделаем promote to local variable, именно local variable, поскольку нам это нужно будет хранить только локально и это у нас будет all items local. Следующее, что нам нужно сделать, это, собственно, выполнить передачу данных всех предметов. Давайте откроем инвентарь. Здесь создадим функцию GetAllItems. Да, точнее, нам нужно будет сюда перенести функцию GetAllItems чтобы мы получили в инвентаре, наверное, все а, предметы, а не виджете. Поэтому давайте сделаем здесь Promote to Local variable, а оттуда мы сейчас функцию эту уберем. Так будет более правильно. Давайте возьмем инвентарь, возьмем Forage Loop, то есть выполним поиск по нашему инвентарю. Дальше мы сделаем Promote to Local Variable. Это будет Current Item Object, то есть текущий э, наш предмет, который мы берем из массива. Дальше мы проверим это на валидность, то есть если этот предмет валиден. Берем Get items, э, и проверяем на наличие, собственно, этого предмета у нас в переменной map. Проверяем, если этого предмета в переменной Map нет, то мы возьмем add и, собственно, добавим этот предмет, добавляем мы current item object. И также мы возьмем индекс uh, тайл, переведем, собственно, наш индекс в тайл нашего предмета. Ну, то есть размер, который он занимает в инвентаре. И, собственно, подключаем к ADD. Uh, таким образом, мы на выходе получаем map, uh, в котором будут храниться все наши предметы в инвентаре и мы можем получить а, информацию о предмете, так и информацию о занимаемом месте в инвентаре а, каким-либо предметом из инвентаря. А, так, давайте достанем эту функцию из инвентари компонента get all items. Так, теперь нам нужно сделать Я думаю нам нужно сделать кастомный луп, поэтому давайте создадим макрос, который будет собственно, делать пересчет по нашему мапу. Давайте сделаем здесь кейс, потом это все просто обвернем в макрос. Кейс, дальше мы сделаем forH loop, то есть кейс нам выдаст конкретно item object, то есть первое значение. И также мы сделаем find то есть если мы в нашем мапе а, находим нужный нам предмет то мы получаем из него тайл. давайте сделаем конверту макро и назовем его как-нибудь а, for each item Ну и здесь э, подключаем Loop Body к выходу. Также мы подключаем наш Item к выходу. Здесь у нас Item Object, а не array элемент. И подключаем, собственно, наш размер предмета. ну и назовем топ-left тайл <coughs> получаем вот такой форой чай там то есть некий форой loop, да только кастомный который помогает нам а, искать предметы а, создаем виджет Собственно, здесь уже логика пойдет более привычно Мы создаем виджет на каждый предмет, да, как и в случае с прошлыми инвентарями, которые мы делали. И выставляем здесь UI-слот. В uh, UI-слот uh, здесь пока у нас ничего нет, поэтому у нас там нужно будет добавить некие параметры. Uh, здесь укажем owning player, То, что этот слот будет касаться только нашего owning Player, владельца этого виджета соответственно владельца этого инвентаря так давайте в слот в слот добавим canvas уберем добавим size box. сразу назовем его как-нибудь ну, давайте background size box и как-нибудь задизайним наш слот чтобы мы могли в него подать. Ну я думаю, пока что мы будем подавать а, только картинку, поэтому нам нужен background border. Ну то есть border, который будет под картинкой, да, ну к, к примеру, какое-то изображение нашего слота. И также нам понадобится image, который уже будет отвечать непосредственно за саму иконку. Поэтому border мы пока что делаем полупрозрачным, какого-то темного цвета, просто чтобы это нам в глаза не бросалось. Назовем border background. Давайте добавим image image мы сразу выставим какой-нибудь ну просто чтобы он стоял и сделаем desired on-screen чтобы видеть размер uh, image давайте image icon назовем то что это касается нашей иконки и также у нас это должна быть переменная в принципе визуальная часть нашего слота готова давайте перейдем в event graph здесь добавим tile size переменную это переменная float instance editable expose on spawn чтобы мы могли при создании виджета ее изменить дальше мы давайте создадим кастомный event кастомный event будет называться refresh то есть обновление этого слота и давайте его вызовем на event PreConstruct при дизайне советую вызывать на прейконстракт э, ту логику, которую вы хотите увидеть в самом дизайнере. То есть, э, если у вас изменяется какой-то параметр, вы хотите этого в дизайнере увидеть, как он изменяется, то используйте прейконстракт, поскольку он позволяет это сделать. А также добавляем переменную item object э, instance editable, он spawn, чтобы мы могли ее записать при создании виджета и также blueprint red only и privat и то же самое на tile size то есть мы меняем эти параметры только при создании этого слота из другого места в другой момент мы это поменять не сможем собственно что нам еще нам еще нужен size который будет собственно отвечать за размер нашего предмета ну и size мы делаем просто приват берем item object берем get item dimensions размер нашего предмета в инвентаре и здесь делаем умножаем и умножать нам нужно собственно на tile size единственное что здесь конечно с конвертом не очень удобно это все конвертировать так, надеюсь, это в будущем исправят. Давайте пока что мы так сделаем конверт. Конвертацию. И здесь в Size сделаем SplitStructPin. И как раз, да, у нас совпадут наши значения. Float, Float. так давайте здесь сразу хайтовый uh, райд размер нашего бокса мы выставим 100 на 100 и собственно здесь нам нужно будет из variable и мы будем указывать размер нашего бокса uh, при создании либо же обновлении нашего слота то есть мы достаем Значение размеров, set. И сейчас мы эти размеры, собственно, подадим в наш слот. Это size, x, size, y. Так, давайте все здесь выровняем, чтобы это было компактно, удобно и читабельно. Поскольку это немаловажный факт, чтобы потом не запутаться и не искать где у вас чего неправильно давайте возьмем icon и здесь собственно нам нужно будет слот слот canva слот set size и собственно size мы можем подключить также сюда В принципе, это не является каким-то основой. Мы просто посмотрим. Я не уверен, что у нас э, иконка сразу станет нужного нам размера. Поэтому, если она не станет, то это у нас будет работать, собственно, э, указание размера нашей иконки. Но в целом, я думаю, что это не обязательно. Но мы пока закомментировали, и потом это все мы проверим. Э, size сразу давайте... 100 на 100 укажем, то есть размер. Ну и здесь 100 на 100 мы укажем также. И падинг давайте уберем у имейджа сделаем 2, чтобы со всех сторон он был одинаковый. Uh, давайте сразу сделаем create binding uh, для нашей иконки. Здесь мы возьмем, собственно, наш item-object, который мы будем добавлять при создании виджета. Также давайте здесь конс установим, то, что это касается конкретно этого виджета. И достанем здесь get-icon. Собственно, наша функция, да, которую мы создавали. Здесь нам нужен brush-текстура. То есть мы записываем только текстуру. И здесь, в принципе, мы можем также указывать размер нашей картинки. Но я думаю, что это пока, пока не является какой-то важной частью. Давайте здесь из rotate переменную создадим. Сделаем select. И установим наш icon в зависимости от того, повернули ли мы предмет или не повернули мы предмет нашего слота. В принципе, мы уже передаем информацию. Давайте все-таки здесь тоже установим size, ну, на всякий случай, чтобы мы потом это все не ставили. Поскольку размер картинки тоже желательно установить при добавлении. Так, tile size подключаем э, к созданию виджета. И item-object. Собственно, это будет item-object из нашего э, поиска по предметам. И таким образом мы уже создаем виджет, который будет являться визуальной частью нашего предмета, хранящегося в инвентаре. Так, следующее, что нам нужно сделать... Давайте создадим диспатчер, который будет отвечать за обновление нашего э, предмета. Назовем его onRemove, э, на вход подадим itemObject. Собственно, назовем его itemObject. Так, и нам нужно будет. Так, единственное, что мы его не тут создали, это нам нужно в слоте сделать он римовый. Здесь у нас сайтом объект, поскольку нам нужно слот обновлять, а не инвентарь. Так, compile, save. И теперь нам нужно его собственно вызвать будет давайте вызовем он римует наш диспатчер так он он римоват диспачер к event, поскольку мы по ивенту будем ä, вызывать логику так здесь нам нужно выбрать create и теперь мы можем здесь прописать логику давайте здесь ä, изменим имя он ремонт <coughs> давайте он item it. и теперь мы можем прописать здесь берем инвентарь и компонент давайте пока Compile. создадим функцию в нашем инвентаре это remove item то есть функция а, убирания предмета из инвентаря Здесь item object. И, собственно, вызываем эту функцию remove item. Достаем и, собственно, прокручиваем item object, который мы будем убирать. Так, следующее, что нам понадобится еще сделать. Это мы возьмем наш Canvas панель. Возьмем add child, то есть а, добавим сюда, собственно, наш виджет, чтобы мы его видели. Давайте здесь сделаем касту. to... Set auto Size, то есть мы автоматически подгоним размер нашего слота, который мы добавляем в Canvas панель. Также set position нам нужен, чтобы указать позицию для нашего слота. Uh -huh. собственно мы берем наш тайл и мы его подключаем к нашей позиции единственное что она у нас будет флотовая нам нужно будет сделать truncate но для начала, хотя нет, нам не нужен будет онкейт, мы сейчас это все умножим на тайлсайз и у нас в принципе должно быть flow значение на выходе, поэтому мы можем его так подключить. Ну и, собственно, выставляем нашу функцию Refresh в функцию Initialization. Для того, чтобы мы обновили наши слоты. Так, в теории, в теории у нас слоты уже должны добавляться. Давайте еще кое-что допишем. Еще один Event Dispatcher. Это будет On Inventory Change. Который, собственно, будет отвечать за обновление всего инвентаря. Собственно, этим диспетчером мы и будем обновлять наш инвентарь вместо того, что мы э, делали с переменной из Dirt. Поэтому нам нужно будет там кое-что изменить. Э, пока что мы сделаем это с переменной, поскольку мы ее уже там установили, давайте мы быстренько э, набросаем логику. То есть если у нас из Dirty будет true, значит мы должны обновить инвентарь. Вызываем dispatcher uh, call. И, собственно, делаем из Dirty false. То есть такое обновление. Мы потом разместим просто диспатчер в нужное место, когда у нас будет готова логика. А пока что мы будем обновлять наш инвентарь таким способом. А теперь мы возьмем инвентарь компонент. Из него мы достанем bind event инвентарь change. Uh, собственно, здесь мы сделаем create event. И здесь мы выберем uh, refresh. Event, который мы можем вызвать. Собственно, мы теперь можем видеть то, что у нас предметы добавляются. Добавляются на определенное количество слотов. Так, у нас здесь ошибка. Это мы поправим. То есть предметы мы уже можем видеть в инвентаре. Уже они занимают определенное количество слотов. Это у нас уже работает. Это хорошо. Давайте откроем предмет. и укажем здесь другую цифру, то есть один на один. Подбираем предмет и у нас собственно предмет один на один добавляется в инвентарь. Так, давайте перейдем в слот здесь падинг установим 0. так это нам не нужно собственно из рефреша мы убираем размер нашей иконки он нам не нужен то что мы выделяли красным grid border grid border смотрим чтобы паддинг был ноль и также чтобы падинг был ноль у инвентаря grid canvas чтобы у нас не съезжали слоты немного в сторону. Также давайте в Blueprint. blueprint. Перейдем в наши предметы. Ну и собственно делаем Promoted Variable для того, чтобы мы в самом предмете могли указывать информацию о нашем предмете. Мы создадим для них переменную. Либо же мы можем сделать не переменную, а структуру, которую мы можем хранить. Но давайте все-таки здесь сделаем переменными. Поскольку структура все равно будет хранить себе эти же переменные. Так, здесь мы сделаем пересчет из вектора 2D а, в наши размеры. А, также мы добавим icon. и здесь тоже мы добавим icon rotate то есть таким образом мы имеем все наши объекты также мы можем этим переменам выставить inside the black spots spawn для того чтобы мы сейчас в тестовом режиме могли э, работать с только базовым классом предметов э, не настраивать каждый предмет отдельно да поскольку настройка тоже требует времени а для быстрого теста мы можем просто Поменять информацию о предмете, выставить, его на, точнее, выставить на сцену, поменять информацию и, собственно, уже тестировать сам наш инвентарь, а не предметы. А когда уже тесты будут касаться конкретно наших предметов, то тогда мы уже будем их и настраивать. А пока что мы можем здесь выставить 1 на 1 к примеру. Здесь мы можем выставить 5 на 2 Здесь мы можем выставить 2 на 1. Ну и здесь тоже можем выставить, к примеру, 1 на 2. Ну то есть наоборот. А, давайте сохраним. Нажмем play. Подбираем. У нас 1 на 1 слот у нас 5 на 2 слот у нас 2 на 1 слот и также у нас 1 на 2 слот предмета то есть все работает добавляются предметы располагаются как нужно и это хорошо единственное что у нас отрисовка линий да она производится по всему виджету и у нас собственно отрисовываются также и слоты Поэтому мы, если, если вы захотите, то я могу сделать это бэкграунд-слотами, собственно, если вам это нужно. Поскольку я способа не отрисовывать эти линии на слотах пока что не нашел. Ну и, кстати, если у кого-то есть идеи, как это сделать, вы можете написать это в комментарии. Так, давайте теперь займемся еще кое-чем. А именно мы оформим нашу функцию взаимодействия, собственно, функцию, чтобы она не висела так кодом у нас в Ванграфе. Так, здесь у нас Interact Trace. И, собственно... Я думаю это мы можем пока что-то двинуть возьмем наш event dispatcher и поставим его немного в другое место мы его поставим в функцию try at item и поставим мы его на loop body по завершению то есть мы обновим наш виджет не на EventTick, а по добавлению предмета. Поскольку на EventTick мы тоже обновляли по добавлению предмета, но мы, собственно, использовали тик и дополнительные какие-то эти вещи. Здесь я просто добавил иконки для отображения, поэтому, собственно, вы можете сделать так же. Я хотел посмотреть, как это будет выглядеть предметами. Ну и накидал много копий экторов с разными размерами. Uh, собственно, это выглядит теперь так, тоже все обновляется, все прекрасно работает, uh, без использования тика и, собственно, даже без использования лишней одной переменной. То есть компактный код uh, все равно будет намного удобнее, чем мы будем это все расписывать там, где этого быть не должно. Теперь мы можем это удалить это нам больше не понадобится и собственно вот что у нас осталось это event tick и функция взаимодействия с предметами запишем везде комментарии поскольку это следует сделать здесь remove item to world это мы тоже немного позже рассмотрим поскольку это больше касается репликации если вам интересно вообще посмотреть про репликацию поскольку я здесь иногда добавляю информацию да, о том как реплицировать этот инвентарь поэтому если вам интересно вы все-таки пишите в комментарии поскольку я думаю многие захотят реплицировать этот инвентарь для сетевых игр. Еще кое-что, что я хотел сделать касательно нашего инвентаря. Это то, что у нас происходит взаимодействие мышкой. Когда мы зажимаем на пустом поле, либо мы зажимаем на нашем инвентаре, у нас происходит собственно поворот камеры персонажа и для того чтобы это избежать но при этом мы оставили активными наши кнопки мы сделаем здесь бордер бордер этот может быть прозрачным но э, пока что он должен быть поскольку у него есть один эвент который поможет нам это сделать the order мы выставим минус 5 чтобы всегда этот бордер был сзади цвет собственно мы просто установим 0 то есть это все будет прозрачным. И здесь у нас есть onMouseButtonEvent event. Мы сделаем bind. И все, что здесь нужно сделать, ну, давайте его переименуем, это Ignore mouse button down нам нужно установить handle. То есть то, что мы можем клацать мышкой, но у нас не будет воспроизводиться управление самого персонажа при открытии этого виджета. Поэтому здесь мы устанавливаем небольшую такую функцию. Handle. Собственно. Эту функцию мы должны установить везде, где мы хотим нажимать мышкой, но не двигать нашей камеры персонажа. Видите, у нас, если мы двигаем мышкой на инвентаре, то, собственно, у нас также происходит поворот камеры. Поэтому нам нужно также это сделать и на бэкграунде нашего инвентаря. Давайте здесь возьмем грид background и здесь установим также bind такой же самый uh, у меня там добавлен еще один элемент это мы рассмотрим фиксе это по поводу background слотов как я и говорил что мы все-таки сделаем background слоты вместо отрисовки линий поскольку они отрисовываются на предметах об этом мы посмотрим чуть позже так давайте play и, собственно, все. Мы теперь на инвентаре не можем двигать мышкой. Но у нас еще остается бордер. Бордер самого инвентаря, самого дизайна инвентаря. Если мы будем делать какой-либо дизайн, то нам тоже это нужно учитывать. И, собственно, выберем, давайте, наш бордер, на который мы нажимаем. И также бордер нашего дизайна. И просто здесь bind нам нужен border. Да, мы не можем сразу нескольким bind выставить, поэтому мы выставим bind по одному. Ту функцию, которую мы создавали: Ignore. Ignore. И также этому border ignore. Compile-Save. Ну и, собственно, теперь мы можем, да кликать мышкой и у нас собственно не будет двигаться наша камера персонажа и это нам мешать не будет. собственно на этом мы урок заканчиваем. в следующем уроке мы рассмотрим background слоты. про дизайн я думаю я не буду рассказывать то что у меня здесь типа будет кнопка которая может скрывать и мы сможем перетаскивать этот виджет Функционал показывать я буду, но сам дизайн показывать смысла нет, поскольку он может меняться миллион раз. И типа если даже у меня получится сделать красиво, то э, ну, не обязательно вам делать именно такой же самый дизайн. Поэтому Поэтому всем пока.